Приветствую вас, друзья! Сегодня мы с вами готовим завтрак. Но прежде чем мы начнем готовить завтрак, он будет сегодня состоять из хлопьев, речь пойдет вот о чем. Очень часто, проверяя дневники питания, я обратила внимание на две такие вещи, две крайности. Либо рацион питания очень сильно не сбалансирован, то есть, либо человек есть только хлеб, либо только мясо, либо только овощи. Как бы нет вот этой гармонии, блоки жиры, углеводы. Или просто разнообразная пища. А вторая крайность – это всего много. Много всего, всего, всего, всего, всего. И когда ты начинаешь подсчитывать, то понимаешь, что человек немножко переедает. И на вопрос о, о том, чтобы сократить этот вот набор продуктов, человек цепляется за каждую, каждую там за каждый кусочек говорит да вдруг мне не хватит энергии а вдруг мне не хватит энергии на самом деле если так разобраться подсчитать сколько количество сколько конкретно вам нужно энергии можно по соответствующим таблицам но есть еще очень важный момент научиться слушать свое тело то есть есть психологическая зависимость от еды есть физиологическая и не нужно эти две вещи путать Этому мы учимся на нашем семинаре «Лучшая версия себя», потому что один час мы посвящаем там именно вот этому разделу, как спланировать питание и как избавиться от страхов, что во мне хватит энергии. А сегодня мы с вами готовим завтрак. Завтрак у нас сегодня состоит из мюсли. Я беру мюсли 3 столовые ложки. Давайте посмотрим, может быть даже 2. 2 столовые ложки возьмем, вот она одна, вот она вторая. Да? Ну хорошо, можно третья. 30 грамм месли получится, да? в одной столовой ложке 10 грамм месли. Итак, у нас получилось 30 грамм месли, приблизительно 200 миллилитров кефира, двухпроцентный, выливаем. Этой же самой ложкой берем суета. размешиваем. Обезжиренный кефир или обезжиренный творог, они не дают возможность усвоиться тем микроэлементом кальцию, например, да, который находится в продукте, поэтому обезжиренный кефир я вам не рекомендую брать. И берем ягоды ирги Вот у меня будет здесь вот, вот такая вот раз ладошка, два ладошка, три ладошки, даже четыре ладошки. Вот такие ягоды получились у нас. Так вот, смотрите, мы привыкли с вами считать, что ягода для горка. На самом деле, с точки зрения ботаники, это растение семейства яблоковых, вот, яблоневых, да? И получается, что вот такой вот завтрак, который содержит в себе белки, жиры, углеводы, клетчатку. И если не торопиться, когда мы едим, да, то есть съедать завтрак не за одну-две-три минуты, а хотя бы растянуть его минут на 7-10, ну и добавить сюда чашку кофе, но я обычно беру себе утром большую чашку кофе, потому что больше в течение дня кофе я не пью. И вот получается вот такой завтрак. Количество калорий я посчитаю. И напишу об этом в комментариях. Ну а вы, если вы хотите научиться рассчитывать а, калорийность своего, своего рациона, приходите к нам на семинар «Лучшая версия себя». Буду рада вас там видеть. До встречи, друзья!